здравствуйте с вами Сергеевич вы на канале Алис Азия прошло уже чуть более 10 дней и мы идем смотреть наш большой медиа экран который сейчас готов и полностью в сборе мы естественно посмотрим как производитель его тестировал как он стоял на площадке в каких условиях ну и вообще как он работает и насколько на нем качественное изображение Вот он. Может, два. Вот он. Два. Догалянка. Да, Вот он, медиаэкран моей мечты. Вот он уже полностью... Я нифига не вижу. На экране сейчас отвечивается. Тут варяется большое количество стандартных куреров, которые являются компонентами для сборки. Сам экран собирается каждый из этих панелей. Собирается вот из этих панелей. В предыдущей серии мы, кстати, рассматривали, как эти панели изготавливают. Кстати, вот посмотрим, как собирается. Вот кабинет стоит в отдельности. В отдельном видео вот, вот тут вот такие вот штекеры Которые uh, на друг друга насаждаются И а, Крюки Для крепления, соединения между собой А чтобы переносить кабинет Есть вот такие вот металлические ручки С двух сторон Ну и вот так физически его можно собрать А тут уже вывод Кабель менеджмента Сзади дополнительное монтажное крепление на обыкновенные замочные. А теперь давайте узнаем таинство, что находится вот за этим громадным медиаэкраном, пока он не включился, не оцепил меня заново. Вот у нас один, один из блоков. Он закрывается на две крышечки. Тут установлены 120, 120 миллиметровые куреры. И 24 маленькие медиа панели. Вот она, каждая из них Эти 24 медиа панели питаются от 5 блоков питания Которые соединены между собой По 3 блока питания на каждую панель Плюс это все подключается вот такой вот ресивер кар, Которая отправляет весь сигнал на компьютер И принимает с компьютера И ресиверы-карты объединяются между собой чтобы выстроить единую систему Вот мы видим разъемы для подключения ресивера Которые идут куда-то дальше ну Вот он наш прекрасный медиа-экранчик В сборе Только собрали его Чуть более вытянутым И не полностью Но собрали Сейчас демонстрируем, показываем Что у нас есть, крутим ролик Можно немножечко порастягивать, Поуменьшать размеры а вот эти белые точки, они показывают границы экрана. В черном мы задаем физический размер, точнее, программный размер, но фактически растягиваем до белых. В мы задаем рабочую область, но фактически растягиваем так, чтобы видео полностью помещалось. На нашем медиаэкране. экране вон видим белые точки на нем. раз показывают его реальные границы. Ну программа очень простая. Настраиваем в ней пресеты. И в этих пресетах выбираем, какие ролики крутить, с какой периодичностью, физический размер дисплея и прочие. Самые банальные пара. Вот собрали нам блок. Сейчас его даже подключим, посмотрим, как он работает. Вот наш красавец. Принимает сигнал 2H, VG, VGA, либо USB. либо с камеры. То есть, либо подключаешь компьютер, либо подключаешь противоустройство медиа. Что сказать, ребят? Вот и наш хороший, красивый экран теперь полностью готов к работе. Мы разобрались, как он работает, как настраивается. И главное, что мы уверены за его качество. Ну вот такая была у нас проверочка одного маленького медиа-экранчика. Качество очень понравилось, особенно ослепительный яркий свет, от которого все еще брики в глазах. Производитель доступно все объяснил, как все подключается, изготавливается, показал полный цикл производства, оборудования. И, естественно, уже все настроил, чтобы все было готово к сборке. С вами был Сергеевич, канал Азия Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорых встреч!